В этом видео мы детально познакомимся с несколькими переменными чтобы в дальнейшем на их основе построить простенькие модели и модели посложнее импортирую pandas знакомым из прошлых видео методом read_excel, открываю таблицу с видео и их характеристиками как я получил эту таблицу рассказал в предыдущих видео. Если кратко, то методами Search, Videos и Video Categories, video categories потребовался для того, чтобы расшифровать категории, к которым относится каждое видео, потому что исходно категории в таблице закодированы числовыми кодами. Детальное знакомство с интересующими характеристиками или на языке мат-статистики с переменными возможно посредством методов описательной статистики, табличных и графических. Чтобы применять методы описательной статистики, мне потребуются пакеты randan и matplotlib. Причем randan ⁇ это новый пакет разработанный именно для анализа данных в социальных и гуманитарных науках. Он постоянно обновляется, выходят новые релизы. Поэтому обращаясь к нему, каждый раз желательно обновлять его посредством команды pip install upgrade. Я буквально сегодня уже обновлял, поэтому этот чанг я закомментил. Следующий чанг технический, но я все равно поясню его. Базовым пакетом для работы очень многих статистических методов выступает пакет NumPy. На него опирается в том числе Randan. У меня возникла ошибка с применением пакета NumPy. Сейчас покажу ее. Модуль numpy, бла-бла-бла, has no attribute ILP64. Такое бывает, в этом нет ничего страшного. Как решается такая проблема, когда якобы какой-то пакет или какой-то модуль не хотят работать? Самое кардинальное решение – это переустановить его. Переустановить его можно командой pip uninstall. Если в самом чанке не работает, или работает очень долго, можно открыть раздел «Анаконда», который называется «Анаконда Prompt, и вписать туда то же самое, без восклицательного знака. Просто «Pip Uninstall NumPy». И Промпт спросит у вас, действительно ли вы хотите удалить. По-английски спросит, скорее всего. И надо нажать Клавишу Y, чтобы согласиться. И после того, как процедура выполнится, снова установить командой pip install upgrade. Но это техническое отступление. Как решать такого рода проблемы? А я продолжаю знакомство с интересующими меня переменными. В первую очередь меня интересуют переменные про количественные характеристики видео. Количество просмотров, лайков, дизлайков и комментариев. Прежде чем применять описательную статистику, следует определить, к какому типу шкалы относится та или иная переменная. В моем случае все четыре переменные измеряются в штуках. Количество просмотров, то есть Фактически количество физически совершенных действий. Количество лайков. То же самое. Количество физически совершенных действий. Пользователи жмут на кнопочку с большим пальцем вверх. У меня есть шпаргалка, чтобы сориентироваться, к какому типу шкалы относится та или иная переменная. Под этой шпаргалке 4 ориентира. Надо пройтись по ним последовательно, причем не обязательно по всем, по обстоятельству. Посмотрим. Переменные viewCount. Могут ли быть упорядочены категории переменной по своей сути? Что значит категории переменной? Вот, скажем, одно видео имеет 0 просмотров, другое видео имеет один просмотр. Следующее видео имеет еще тоже один просмотр. Следующее видео имеет два просмотра и так далее. Сколько просмотров — это и есть категории данной переменной. Можно ли видео упорядочить по этой переменной? Конечно. Условно слева расположится видео, у которых меньше просмотров, а справа — видео, у которых больше просмотров. Значит, на этот вопрос следует ответить «да». Поэтому viewCount – это не номинальная переменная. Теперь вопрос – это порядковая или интервальная переменная. Смотрим ниже, как написано здесь. Используется ли в переменной единицы измерения? Да. Это количество действий, то есть самих просмотров. Соответствует ли расстояние между категориями перемены и расстояние между кодами? В моем случае нет никаких кодов. Сами числа отвечают на вопрос, сколько просмотров. Число 2 значит 2 просмотра. Число 100 значит 100 просмотров. То есть единицы измерения есть, кодов нет. Читаю, что написано в этой ячейке. Не подходит. Читаю, что написано в этой ячейке. Подходит. Признаю переменную интервальный Или, другими словами, перемены типа scale. То есть в этой ячейке я уже определился, что переменный scale значит, дальше можно не смотреть. Потому что следующие ориентиры. Третий, четвертый, относятся к случаю, когда. У переменной нет единицы измерения, а у переменной ViewCount единицы измерения есть. Таким образом, на основании первых двух ориентиров, видя, что выполняются условия из этих двух ячеек, я признал переменную ViewCount интервальный или другими словами типа scale. Точно таким же образом я... Рассматриваю переменные like count, dislike count и comment count. И прихожу к таким же выводам. Эти переменные интервальные или scale. Ну, вообще они количественные, строго говоря. Но в вопросе применения методов описательной статистики разницы. Количественная, интервальная, скейл, не будет. Это примерно одно и то же в вопросе применения описательной статистики. Импортирую релевантный класс методов из пакета Randan и пакет MatPodLib. Посмотрите, можно импортировать весь пакет random Descriptive Statistics. И это не будет ошибкой. А можно, как в моем случае, импортировать только группу методов из этого пакета. Группу методов, которые формируют класс Scale Statistics. Можно делать и так, и так. Я сделал так. А альтернатива... Сделать вот так. Но если сделать вот так, то дальше обращаться надо будет именно по полному адресу. Сначала указывать название пакета и потом название класса при использовании методов из этого класса. Если же сделать, как сделал я, то дальше можно непосредственно обращаться к этому классу. Что я и делаю в следующем чанке? Обращаюсь непосредственно к классу Scale Statistics. Можете попробовать оба варианта. Еще такой вопрос. А как узнать, что писать здесь? Scale Statistics? Или, может быть, Scales Statistics? Или, может быть, Descriptive Statistics? Как узнать? Допустим, я не знаю. Что я могу сделать? Я могу пойти на страницу пакета RANDONE. А можно даже не ходить на страницу пакета, поскольку я работаю в Jupyter Ноутбук. Jupyter мне поможет. Я могу после импорта нажать TAB. И здесь будут подсказки. Здесь Statistics. статистикс, statistics о, скилл Statistics. Скорее всего, это то, что мне нужно. Нажимая кнопку Tab Jupyter Notebook, можно получать очень полезные подсказки. Также я импортирую пакет Matplotlib. Я не любитель писать короткие названия, потому что все равно при помощи Tab можно везде Быстро, не печатай самому, выводить длинные названия. Тогда зачем короткие? Но в данном случае все-таки слишком длинные названия у matplotlib. matplotlib.pyplot. Поэтому я его импортирую с коротким названием. Убираю чанг, зажав escape и x. Продолжаю. В этом чанке я обращаюсь к импортированному классу методов scale_statistics. Здесь описаны, какие у него могут быть аргументы. Есть обязательный аргумент – это датафрейм с данными для анализа. Второй обязательный аргумент – это список интересующих переменных. В моем случае 4 переменные. Есть опциональные аргументы. В частности, проверка распределения каждой из этих переменных на нормальность. Вот первый аргумент. Вот второй аргумент. И вот третий аргумент. Они разделены запятыми между первым и вторым аргументом. И между вторым и третьим аргументом. А вот эти запятые, это запятые внутри списка. Список, весь список, это второй аргумент. Результаты применения методов из Skill Statistics я записываю в объект и назвал его SS, потому что Skill Statistics, можно по-другому назвать. Вот выдача работы. Методов ScaleStatistics. 4 переменные и всякие статистики. Сейчас проинтерпретирую. Количество наблюдений по каждой переменной. То есть видно, например, что комментарии есть не у всех переменных. Количество просмотров есть у всех переменных. Мода — наиболее часто встречающиеся значения чаще всего встречаются видео с количеством просмотров 14 с количеством лайков 1 с количеством дизлайков 0 и количеством комментариев 0 медиана это такое значение которое стоит посередине упорядоченного ряда что это значит если все видео упорядочить например, по количеству их просмотров, от минимума до максимума расположить, минимум 0, максимум 779 тысяч, вот всех расположить по порядку, то посерединке этого ряда будут стоять видео, просмотренные 141 раз. Среднее арифметическое. Эта статистика всем интуитивно понятна. Причем, заметьте, какая разница. Медиана – 141, а средняя арифметическая – 2429. К этому вопросу я еще вернусь. Как соотносятся медиана и средняя? Первый квартиль. Первый квартиль похож на медиану. Только это не середина упорядоченного ряда, а значение, которое делят упорядоченный ряд – на две части слева 25%, справа 75%. То есть, если расположить все видео в порядке увеличения их просмотров, отсчитать слева 25% этих видео, то мы найдем видео, которое просмотрено 48 раз. Третья квартиль. То же самое как первый квартиль, только с другой стороны. Берем упорядоченный ряд видео, отсчитываем слева 75% и находим видео, которое просмотрели 397 раз. Intequatile Range, межквартирный диапазон является разницей между этим числом и этим числом 397,25, минус 48. Чуть ниже на графике я вернусь к вопросу, что такое это так вот, рейндж range, зачем он нужен. Все эти показатели, мода, медиана, средняя и в какой-то мере квартире, нужны для того, чтобы репрезентировать, Всю совокупность каким-то одним числом. Что это значит? Например, если кто-то спросит меня, что я могу сказать про всю совокупность со скрепиных из YouTube видео с точки зрения количества их просмотров, что я могу сказать? Я могу сказать, что всю эту совокупность репрезентирует видео просмотренные 141 раз. То есть в ответе на этот вопрос я выбрал в качестве репрезентирующего значения медиану. Хотя мог бы выбрать и среднюю, но счел, что в данном случае лучше выбрать медиану. Я объясню чуть позже, почему так. А дальше меня спросит: а насколько можно действительно доверять Этому репрезентирующему значению. Ведь все-таки видео очень разные с точки зрения количества просмотров. Чтобы ответить, на сколько можно доверять, надо как раз оценить неоднородность совокупности. И для этого служат интекватай range, и нормированный интекватайл. Нормированный интекватай range изменяется от нуля до единицы. Или можно перевести в проценты. От нуля до 100%. 0 значит неоднородности нет. Единица или 100% значит неоднородность максимально. В данном случае по всем видео неоднородность почти отсутствует. Минимальное значение, максимальное значение. То есть, видите, какие-то видео... Никто не посмотрел. Грустно. Разница между максимум и минимумом. Это range. Стандартное отклонение и дисперсия. Это тоже показатели неоднородности. Изменяются от нуля до плюс бесконечности. Чем выше стандартное отклонение и дисперсия, тем неоднородность выше. К сожалению, у них нет верхней границы. Нельзя сказать, что неоднородность 100% или неоднородность 90% на основании стандартного отклонения, на основании дисперсии. И В этом их неудобство. А вот на основании Decoder Range можно сказать, что неоднородность в данном случае минимальна, потому что около нуля. И еще два коэффициента неоднородности, которые, впрочем, плохо работают для переменных, у которых очень много значений. Все четыре изучаемые переменные имеют очень много значений, поэтому для них плохо работают эти коэффициенты. Эти коэффициенты лучше работают для категориальных переменных, а не количественных. И чуть ниже я вернусь к этим коэффициентам. Там, где они будут более уместны. Следующая табличка показывает, насколько близки распределения изучаемых перемен к нормальному. Здесь используется критерий Калмогорова-Смирнова. Два автора этого критерия. Чтобы Понять, о чем говорят значения в таблице смотрим на столбик p value все значения как будто бы нулевые но нет на самом деле это не совсем нули там дальше после запятой где то есть значащие цифры но в любом случае да это очень маленькие значения в чем смысл Критерий Калмогорва-Смирнова — это статистический метод, статистический критерий, как он работает. Подвигается нулевая гипотеза. О том, что разница между, например, распределением просмотра в видео и эталонным нормальным распределением отсутствует, то есть равна нулю. Это нулевая гипотеза. Дальше при помощи специальной формулы эта разница считается. В реальности в моем случае эта разница не нулевая то есть и есть разница между распределением количества просмотров видео и эталоном нормальным распределением и дальше фактически оценивается насколько мы можем доверять этой разнице как это работает если мы хотим быть уверенными на 95 процентов то мы задаем Пороговое значение для p-value 5 сотых, то есть 95% 5 0,05. 1 минус 0,95 — Если p-value меньше 0,05, а оно меньше, значит, действительно, мы можем доверять этой разнице. Значит, действительно, есть разница между распределением количества просмотров и эталонным нормальным распределением. Кстати, что такое талонное нормальное распределение? Загуглим. Нормальное распределение. Можно в Википедии почитать, можно картинки посмотреть. Распределение похожее на колокол. Симметричное относительно центра. Вот центр. И влево и вправо график располагается симметрично. Нормальный Гауссово, потому что придумал его гаус распределение а какое же распределение реально у перемены view count я сначала покажу его вот оно. вообще не похоже есть очень много видео с очень маленьким количеством просмотров и где-то здесь очень близко к оси x Встречаются видео с большим количеством просмотров. Ну вот, например, то видео, которое дает нам Макс. Оно располагается где-то здесь. Но оно, скорее всего, вообще одно в совокупности. То есть вот здесь столбик должен быть, который настолько низкий, что его не видно. И здесь тоже встречаются видео там, с тремя стами тысячами просмотров, с четырьмя стами. Они встречаются, но их очень мало. И гораздо меньше, чем видео с просмотрами в диапазоне от нуля до примерно 80 тысяч. Вот таких видео их очень много. Всех остальных видео очень мало, поэтому они не видны. Это распределение вообще не похоже на нормальное. Вот нормальное было бы какое-то такое. А как получить гистограмму? Стоит вопрос. Потому что, согласитесь табличка это хорошо. Но посмотреть на гистограмму бывает полезно. Здесь может быть не очень показательная гистограмма, хотя она показательна в том плане, что точно не нормальная. Так вот. Построим гистограмму. Обращаемся к пакету matplotlib. Я его уже импортировал выше, под именем plt. Метод figure. В этом методе можно задать размер графика. Если его не задавать, он, то он будет маленький. Если здесь больше числа поставить, то график станет больше. Например, вот так я сделаю. Смотрите, что получится. Я растянул график. Дальше я применяю метод hist, Аргументом метода hist выступает Столбик с данными, причем очищенный от пропусков. Этот метод DropNA позволяет избавиться от пропусков. Насколько я помню, в переменной viewCount нет пропусков, но в остальных переменных есть пропуски. Потому что есть видео, по которым нет информации о лайках, дизлайках и комментариях. И чтобы. Применение пакета matplotlib не выдавало предупреждение, надо избавиться от пропусков. Я избавляюсь. Таким образом, вот аргумент метода хист, в котором содержатся данные для построения графика. И второй аргумент цвет. Метод title для того, чтобы задать название графика. И методы x-label y-label для того, чтобы задать название оси x и оси y. И вот точка запятой, чтобы не выводилась техническая информация. должна быть в конце, вот так. но теперь не будет выводиться. Вот график. Этот график называется гистограмма столбики это гистограмма но есть и второй очень полезный график это бокс плот по-русски переводится как ящик с усами все то же самое обращаемся к плот либо методу figure размер задаем и вместо hist используем метод boxplot точка боксплот скобочки причем, смотрите, я мог бы сюда снова поместить data, скобочка, название столбца, drop a, Но я решил оптимизировать, сделать более универсальным. Я в отдельную переменную записал название столбца, который анализирую. И теперь я здесь обратился к объекту var, куда я записал название столбца. В заголовке графика я снова использую объект var. Я использую конструкцию с буквой f. То есть текстовый объект с буквой f спереди позволяет делать вставки. Вот она вставка. В этой вставке я обращаюсь к объекту var. Причем я его делю на две части методом split. Делю по точке. Вот точка. Я по ней делю этот объект на две части. И беру вторую часть, потому что индекс 1. Если бы здесь был индекс 0, я взял бы первую часть. Но мне это нужна. Вторая часть, где написано viewCount. Вот ее я и беру. И она располагается в заголовке. То же самое я делаю для оси Y. И она располагается на оси Y. Боксплот, ящик с усами, но никакого ящика здесь нет. Почему? Видео с просмотрами в районе нуля так много, что они все здесь концентрируются, вот в этой горизонтальной линии. То есть весь ящик, вот, который вот такой мог бы быть, он сжался до просто горизонтальной линии. И вот встречаются еще одиночные видео, которые имеют очень много просмотров. Вот максимум. 780 тысяч примерно просмотров. Вот 300 тысяч, вот 200 тысяч, вот 100 тысяч. Здесь уже много видео. Но большая часть видео все равно вот здесь. В этом диапазоне, фактически от нуля до нуля, ну, если округлять, сосредоточено больше 50% видео. Как я это узнал? бокс он как раз... Строится на основе первого и третьего квартилей. Возвращаюсь к табличке со статистикой. Первая квартира 48, второй квартире 397. Inte Quota Range это и есть высота бокса. То есть высота бокса на самом деле 349. Но поскольку масштаб здесь не позволяет увидеть реально высоту бокса. Он очень маленький, этот бокс, в высоту. Поэтому визуально он сжался. Если сделать очень высокий график, ну давайте попробуем сделать очень высокий график, может быть, получится увидеть высоту этого бокса. Ну вот уже потихонечку начинает увеличиваться. Можно еще? Попробую сделать 600. Вот он, бог, смотрите. А вот это красноватая линия от медиана. Итак, это первый квартиль, то есть 25%. процентов все, что вот здесь, ниже первого квартиля, это те видео, которые имеют количество просмотров меньше 48. В самом боксе находятся видео, которые имеют просмотры от 48 до 397. Вот, до 397. И дальше идут оставшиеся видео, которые имеют гораздо больше просмотров. В разы, в десятки раз и даже в тысячи раз большее количество просмотров. Вот эта медиана, она репрезентирует, на мой взгляд, всю совокупность. Почему не средняя? Как раз потому, что очень смещенное распределение. Большинство видео попадает в нижнюю часть бокса. А если на гистограмме, то большинство видео попадает в левую часть бокса. В левую часть гистограммы. Очень смещены видео в сторону низких значений. В такой ситуации репрезентировать лучше будет медиана, чем среднее. Может быть, не сильно лучше, но лучше. Вот смотрите, медиана 141, средняя 2429. Ну, явно у нас видео мало просматриваемые поэтому, конечно, медиана лучше репрезентирует. Еще я обещал рассказать подробнее про нормированный Interquotile Range. Посмотрим еще раз на бокс. Вот высота бокса – это просто Interquotile Range. Высота бокса может меняться от нуля до плюс бесконечности. А хочется ориентироваться на коэффициент, который меняется от нуля, до 100%. Как это сделать? Очень просто. Поделить Interquot range на весь range. Как тогда это интерпретировать? Сейчас покажу. Это другие данные. И таблички, и графики взяты из SPSS. Но... Главное, чтобы вы поняли суть. Вот гистограмма, вот бокс. Смотрите, какой растянутый бокс. Бокс растянулся на весь диапазон. То есть переменная меняется от 1 до 5. У нее всего 5 значений. От 1 до 5. И бокс растянулся на весь этот диапазон. От 5 до 1. От 5 до 1. То есть весь диапазон равен 4, 5 минус 1. И Interquotile Range тоже равен 4. Делю эту четверку на эту четверку, получаю 100%. То есть сейчас я вам показал ситуацию, когда неоднородность близка к максимальной. Это вообще не наш случай. У нас бокс реальный, малюсенький. То есть наш случай близок к вот этой ситуации. Тоже один столбец доминирует. Только в нашей ситуации он слева, а в этой ситуации он по центру. Но все равно доминирующий столбец один. И бокс сжался до горизонтальной линии. Чтобы увидеть бокс, приходится растягивать графику очень высоко. И вот в этой ситуации Interquotal Range равен нулю. Range – те же самые 4. 0 разделить на 4 – 0%. Как раз как в нашей ситуации. Как в нашей ситуации. Interquotal Range равен нулю. 0%. 0%. А вот в средней ситуации, в ситуации со средней неоднородностью. Бокс растянулся на две категории. От второй до четвертой. 4 минус 2 равно 2. Вот он. Индеквата range равен 2. Весь range все те же самые четыре. 2 разделить на 4 – 50%. Неоднородность в районе 50%. Таким образом, можно сказать, что переменный ViewCount очень однородно. Подавляющее большинство видео имеет мало просмотров и репрезентирует их видео, имеющие 141 просмотр. Это резюме описательные статистики по переменной ViewCount. Давайте посмотрим на эти видео, которые лучше всего репрезентируют всю совокупность с точки зрения количества просмотров. Можно обратиться к Excel и отсортировать или отфильтровать. Но я останусь в Python и сделаю это в Python посредством индексирования DataFrame.